вечер, день, ночь. Не знаю, что у вас там. Тема сегодняшнего онлайн-гадания Таро Расклада. Это гляделка на недельку с 22 по 28 июня. Первое, второе, 3, 4, Выбирайте любое времечко в комментариях. А я поговорю кому это интересно. Дорогие мои. Гляделка на недельку. Это такой интересный мини-прогноз на Таро на неделю. С 22 по 28 июня, как у нас уточнено. Поэтому загадываем себя, смотрим на свечку. Какая свечка вас тянет, такое обязательно загадывайте. Поэтому вот так. Можете поставить на стоп-паузу, а мы погнали далее. Вот это я хотела сказать. Но с первого раза у меня ничего не получается. но со второго с десятого. Ладненько. Взрослая а взрослая, ладненько, давайте, взрослые. Гляделка с 22 -ое. Здравствуйте, кто выбрал фиолетовый вариант? Фиолетовый. Фиолетовый. Во. Отлично. Давайте посмотрим, что у вас за гроза. Гляделка на недельку с 22 второго по 28 восьмое июня. А, может, гроза, это вы. <смех> <смех> гроза. Может, гроза, это вы. Это прикольно. Императрица, башня, десят... девятка, чаш. Луна, отлично. Колесо. И у нас, давайте, еще паш. Жезлов с Так, Пентакли. Ну, давайте, давайте еще к пентакли. Дополнительно, тройка, чаш. Дорогие мои. Это, короче, вот смотрите, фиолетовые у нас люди, которые послали логику, послали все, послали что-то нормально, может быть, даже и ненормально ко всем, чертям, да. Вот этот вот, люди, кто выбрал этот вариант, такую какую-то категорию, либо такую маску... Я не знаю, это нормально для вас, либо нет. Но здесь именно такое отношение, такое поведение, что люди пошлют ко всем чертям какую-то обыденность, какую какие-то вещи и будут делать то, что хотят. И это раз. Я бы сказала здесь так. Но здесь императрица с башней, с луной. Я бы сказала, что здесь могут как-то отвлечься, здесь как-то могут пригубить пригубить какими-то вещами. Немножко пригубить, я бы сказала, луна, башня, девяточка и рыцарь жезлов. Поэтому <свяк> будь здоров. А, расти больше не будь лапшой. И, ну еще, соответственно, внизу у нас в конце у нас троечка чаш такая интересная и вкусная. Поэтому здесь вот как будто логика пошла но все подальше. А я пойду-ка вот, вот как в сердючка. Вот именно как какая-то сердючка, ну, имеется в виду, ну, типа певица, певец, я не знаю, как правильно? Вот здесь вот то же самое, вот здесь вот какое-то такое настроение и такое понимание вот на этой неделе. То есть я пошла в отгу, я пошла в разгрузку. И, кстати, кто-то может даже следить за своим неким питанием, но я бы сказала, тогда следить... Ну, и не сильно просто отслеживать. Я бы сказала, девятка по... Я бы сказала, питание почему-то именно с девяткой, с пажом Пентахли. Ну, имеется в виду, тут императрица у нас, беременность какая-то интересная. Дорогие я надеюсь, никто у нас не за... Ну, то есть, если беременеют и узнают на эту неделю, я вас поздравляю. Если нет, то... Ну, ну, да. А вдруг так императрица башни узнала, что вот беременна, узнала, что она, оказывается, что-то там, да что-то, в башне как, как, как такое могло произойти? Луна, да ну нафиг, колесо авось пройдет и вот принцесса, и вот девятка чаша, и вот настала принцесса Пентакли. Принцесса Пентакли, кстати, тут реально беременна. И потом тройка чаш. Но здесь вот какая-то вот именно энергетика больше «я пригублю», «я как-то». Именно люди будут эгоистичны, они будут слушать больше себя. Не особо людей. Возможно, также здесь какой-то момент разгульный образ жизни, либо полностью в отрыв, возможно, день рождения, либо какой-либо праздник. Также, возможно, даже кто-то там будет на кого-то поддерживать на празднике. То есть какой-то вакханаля, рыцарь. Паж Жезлов, Паж Пентакли, Стройка Чаши. Здесь, возможно, какие-то интересные люди будут в вашей неделе. Возможно, некоторые начальницы. Если, дорогие мои, если вы женщина, то вы можете стать грозой, грозой вселенной. Либо рядом с вами женщины тоже могут быть, быть грозами вселенной, а вы от этой грозы отмахнетесь и перейдете к я бы не сказала уж сильно отмахнуть, перетерпите, передождете, а потом пойдете вот с девчонками обсуждать вот эту начальницу, здесь тоже может проигрывать, либо вы сами как, либо м -м, вокруг вас такая женщина, мужчина, насчет мужчины я не думаю, что проигрывается, то есть мужчина. Это точно не вы, <смех> это точно не о вас. Здесь больше какой-то момент отрыва, здесь какая-то нестандартная, возможно, логика будет присутствовать в дамах, мадамах. Тоже такое э, могу сказать. Возможно, императрица, башня, девятка, чаш. Возможно, здесь отказ от каких-то вещей, которые очень сильно вам были как-то дороги. Но здесь может происходить и отказ от того, что туманило людей. То самое интересное. Вот, Но здесь какие-то отказы, здесь какие-то вещи, которые очень сильно внепланово случаются. Возможно, также у вас будут происходить те события, которые вы не особо можете здесь контролировать, но которые хотя бы э, вы можете под власть взять свои ощущения в этот момент. Вот что я могу сказать по императрице по девятке чаш. Единственное, вы не можете и вы не будете какие-то ситуации, которые будут случаться, возможно, быстро, резко, сильно, ошеломляющие. То есть здесь могут очень сильно проигрываться то, что вы вообще не планировали в своей жизни. На полном серьезе, потому что это очень сильно такой момент, то есть башня, луна и колесо. Соответственно, у нас просто с императрицей с девяткой чаш, я бы сказала, это может проигрываться как и в минус, это может проигрываться как и в плюс. В зависимости здесь больше, как вы на это просто реагировать будете. По эмоциям то есть девятка императрица вокруг таких карт я бы сказала больше как все-таки ситуации которые у вас просто повлекут и ворвутся в вашу жизнь на следующей неделе вы не сможете их контролировать но вы сможете контролировать императрица и девятка чаш свое отношение к этим вещам только свои эмоции свое понимание как возможно как-то надо подставиться это как подставить правую право плечо Нищийку я бы сказала плечо. Все дела. То есть здесь я, я бы сказала так. Почему я бы, я бы сказала так здесь девятка чаш, что самое интересное, она не совсем стандартная. Здесь у нас две фигуры, две женских. Одна подает, чтобы сделать, чтобы сделать приятное служанка это ну, приятная по работе соответственно, а другая вкушает. Поэтому здесь я бы не сказала, здесь какой-то момент эгоизма очень сильно большого присутствует, властности, возможно, какого-то также рабского какого-то некого труда. Ну, я не думаю, что уж совсем арабского, потому что замухрышка рабы не, бу, не могла бы в белом тупо, находиться, но это ладно. Вот, поэтому здесь я бы сказала немножко вот апокалипсис, вот здесь девятки чаш немножко иначе. Отображаются, я бы немножко иначе вижу этот аркан, поэтому. Здесь также вы можете, кстати, другие, дорогие мои, здесь вы можете являться какой-то а, поддержкой для какого-то человека, для какого-то близкого вам человека, для, либо для женщины. А, мужчина, для женщин. Здесь мужчина для мужчин особо не играет. Поэтому вот, поддержкой, либо наставителем, либо вдохновением для другого человека вы можете являться. Может, два какими-нибудь подружая что-нибудь тут сделают. Поэтому вот здесь какие-то планы. Здесь какие-то интересные намерения, какие-то непонятные события, которые произойдут, и которые очень сильно просто вы не ожидали, а это пришло. вот, Поэтому вот здесь какое-то такое веселье, но, смотря конечно, как на него топко реагировать, дорогие мои, все. Да, от спонсоров я не вижу вопросов, значит, погнали далее. Здесь вот больше недели вот какая-то такая, но она как вот делится на два, я бы сказала, здесь до девятки чаш, можете потом посмотреть, а потом у нас от девяточки чаш от колеса у нас паш жезлов, паш пентаклей, тройка чаш, да. Ну, внеплановые какие-то события, которые, я и, я и сказала, беременность, просто императрица обычно говорит о беременности тоже, но здесь больше паш пентаклей. Потому что сама беременна. Ну, как бы, ну... я Ладненько, давайте дальше. Я немножко не по классике люблю читать, потому что что вижу, то и говорю. Ладненько. Давайте дальше. Вторая, вторая свечка. Здравствуйте, кто выбрал голубую свечу? У вас вроде как... А это когда волна много, либо когда тихо? Я забыла. Гляделка на недельку с 21. 20... 2 по 28 июня, как будто море волнуется. Ну давайте посмотрим наше море. Отшельник восьмерка пентаклей, башня, когда происходит уже в двух раскладах башня и мне уже становится страшно. Я на полном серьезе, мне становится не по себе, потому что это было то же самое в декабре, мне не нравится такой расклад. Ладенька, давайте смотреть. О-о-о, Здесь, дорогие мои, ве, ба, море волнуется раз. Но главное, дорогие мои, кто-то здесь, если кто-то кого-то обучает, кто-то кого-то учит уже. Пожалуйста, вы смотрите, потому что вы, возможно, кого-то можете что-то обучить, и это как-то вам выйдет не особо. Этот человек каждый раз пробит проезжать на сдрю, когда я тут, блин. Ладно, кого если вы обучаете, то может какие-то вещи просто... Об... Так, либо в обучении какая-то дичь будет происходить, если кто обучает, либо обучается, либо какая-то будет дичь твориться от людей. Либо вы творить будете дичь. Ладно, дайте-ка я погляжу. А, но ну если в таком плане, то да. Короче, дорогие мои, кто обучается, либо кто учит, здесь очень сильно тяжело может обучение проходиться. Тупо тяжело, тупо, я не знаю. Вас ученики не будут слушать, либо вы не будете слушать учеников. Здесь какая-то какофония. Почему? Пока, пока что так, для начала. То есть, Отшельник, Башня, Семерка Мечей, но Семерка Мечей, я бы не сказала здесь, пока бы не сказала, что здесь какие-то интриги. Здесь вот это скорее всего, как Отшельник, восьмерка Пентаклей, Башня и семерка. То есть здесь как-то пытаться донести до кого-то свою мысль будет тупо не получаться. Но я не знаю, вы скажете одно, люди вас поймут совсем иначе. То же, кстати, самое вот, вот в каком-то месяце у меня тоже самое тут же практически расклад был. То есть люди вас как-то воспринимать либо непонятно для себя будут, либо вы как-то воспринимать именно обучение само будете. Но здесь Связано что-то с обучением, передачи знаний. Вот и здесь будет твориться какая-то какафония, какая-то дичь. Возможно, может здесь даже тупо увольнение, либо ушел человек, ушел ученик, либо вы как ученик просто отреклись от какого-то человека. Вам показалось, что он там говорит какую-то чушь. Но здесь я бы сказала по семерке мечей, возможно, просто тупо сделанные решения. Могут происходить сделанные решения больше на, я бы сказала, как на не несвежую голову. Все равно по семерке мечей. Можете какую-то сотворить какую-то дичь. Если касаемо что-то обучения, либо передачи каких-то знаний. Я уточню. Здесь также «перегибать палку», «осмехание», «насмешки». Дорогие мои, кто в обучении, тут с чем-то связан с обучением. Это «передача знаний», «информации», «окей». Какой-либо, вот здесь будет тяжко в любом случае женщину здесь могут перегибать палки, к вам могут какие-то быть претензии здесь вот какая-то постоянная напряженка я просто смотрю и офигеваю от, от, от, от большого натиска возможно не знаю, кто-то подсидит, да, здесь может такой момент, тут у вас на работе подсидеть да, увольнение, да очень сильно конкретная какафония связана вот с очень неприятными вещами также и с работой, дорогие мои а здесь у кого-то с работы очень сильно будет полнейшая дичь и ерунда. То есть либо работа будет не удаваться, либо сквозь не очень хорошие вещи будут проходить, либо реально увольнение. Поэтому вот. Здесь у нас Король пентаклей, двойка пентаклей. Не знаю, но здесь очень сильно неприятные какие-то вещи, связанные с информацией, знаниями, передачей знаний и работой. Работы, ну это я бы сказала немножко тогда в последнюю очередь, но все равно касаемо. Поэтому совет. Ну, займитесь больше своим состоянием, нежели на кого-то обращать внимание на других людей тупо. На другие ситуации здесь вы никак не сможете повлиять, здесь вы можете повлиять только на себя. Все то же самое, как будто как с первого варианта. Приперлись. Приперлись с первого варианта. Вот. И здесь я бы сказала, все то же самое, как и у первого. Зависит все от того, как вы это все рассматриваете и какие вы действия привносите, но не на все вы можете там повлиять, поэтому я бы не сказала, просто делайте то, что вы считаете не то, что нужным, а возможным то, что происходит именно в ваших силах Сверхмера я сразу сказала там больше особо ничего не сделаешь, просто выкладывайтесь на максимум, вот так бы я сказала если что, в работе, в обучении, учебе, не смотрите на других также я бы сказала: это бесполезненько. Справедливость это такая, делай дел, вещи, и она не бывает абсолютной. Поэтому давайте. Далее. Также здесь колесо, восьмерка мечей, восьмерка чаши, девяточка жезла, дорогие мои. Я надеюсь, никто в угрюмости не будет при этом происходить, но это очень сильно, возможно, какая-то замануха в вашей голове с помощью этих неких событий. Здесь, возможно, какая-то я никчемная, я не такая, как-то вот это все мне не нравится. Ну, как-то можете немножко погрязнуть в каких-то вещах и больше заморочить но восьмерка тут не всегда такого, умная. Это если в том-то плане. Да, дорогие мои, смотря как, как вы будете погрезать в каких-то заморочках. Вы будете находить от этого пользу для себя. И вы будете находить выход. Либо вы будете просто ныть, дорогие мои. Это две разные заморочи. И как вы поступите, дело ваше. Но здесь, здесь здесь-здесь. Просто здесь может очень сильно человек впасть ну, не в то, что в депрессию, но, но очень сильно похоже на такой момент. Очень сильно уныние и очень сильно головную боль до себе самой еще создать. Поэтому, дорогие мои, очень не особо приятная позиция, которая свидетельствует о том, что ну, иногда не в состоянии его что-либо сделать. Но вы же не можете взять ответственность за других людей. Вы можете только взять ответственность за себя и за свои же мысли, Поэтому порою, да, порой мысли здесь могут очень вас терботь на следующей неделе. Совет я уже, в принципе, вам сказала. вам надо выкладываться на максимум, а не ныть и не скулить, и на другие, на других, и на другие какие-то ситуации повлиять вы не особо там сможете. Поэтому вот, справедливости не существует абсолютно. Вот я еще бы раз хотела вас это подчеркнуть вам это подчеркнуть поэтому дорогие мои не очень приятно раскладывать но как встречу так и приведешь как встречу так и приведешь вот то есть здесь вот здесь надо как-то перетерпеть переждать в некоторых моментах там будет здесь скорее всего просто делать на максимум а остальное не то что будет а вот Просто именно ваши силы и ваша какая-то разумность в этом плане, куда надо двигаться, она очень сильно вам поможет на следующей неделе как-то разыграть вот эти всякие драмы без особых э, последствий для себя. Ну, я бы сказала, в таком законтексте туда, больше от себя. Да. В карте совета там, интересно, смерть такая у нас справедливость. А, Но ну там перед этим императрица восьмерка же. Поэтому я и сказала, что ваши какие-то целеустремленные, растущие э вещи, которые вы... ну, делать на максимум больше. Восьмерка уже бывает два, в двух сочетаниях, я бы сказала. Ну все сделать на авось, ну как бы довериться судьбе и все-таки взять все это под контроль. Ну так как там императрица обычно императрица это такой момент, она и контролирует тут -то тоже М -м больше как, если она же совместима с императором, поэтому, но ну, она именно растет, ну, да, я бы сказала сделать все на максимум, а остальное же будет, что будет. Здесь какой-то такой момент совет. Ладненько, дорогие мои. Ну, это короче, Короче, мои такие Давайте дальше. Третий вариант. Здравствуйте. Здравствуйте. Не вижу никаких вопросов. Ну окей. Гляделка на недельку с 22 по 28. Здравствуйте. Желтая, желто оранжевый хочется. А кого оранжевый? то оранжевый. Странно. Гляделка на недельку с 22 по 28 июня. желто зеленый. Ваша гляделка. Пажик, пажик, пажик, мечи, шестерка, чашек. Пажик, чашек. Всем одаренная. Какая неделя шикарная. И ешкин матрешкин. А если вы творческая, интересная личность, которая следует информации, и у которой есть дети, либо которая сама, как ребенок, то вообще здорово. Дорогие мамы, у кого есть дети? О, и вдруг у нас сделал. Давай к Пентакли. У если в таком, а -а -а, дорогие мои, э -э, не ушли вы от других вариантов, здесь есть такая какофония, что чтобы вы ни взяли. Э -э, дорогие мои, если у вас есть кого либо что контролировать в своей жизни, здесь немножко может вывести из-под контроля. Либо дети, либо какое-то свое вдохновение, допустим, либо какие-то свои мысли. Здесь вот какая-то такая вот бесконтрольная какофония происходит на следующей неделе. Эм, может происходить. То есть здесь не абсолютно она произойдет. Здесь зависит больше все-таки от вас, кто загадывает. Потому что перед ябом-то у нас все одаренное, то есть какие загадывающие. Но здесь просто дьявол, туз мечей, пятерка чаш и двойка пентаклей. Вот именно в таком сочетании я бы сказала, что здесь э, по дьяволу, по пятерке чаш и по двойке пентаклей вы не сможете держать кого-то под контролем. Либо свои, возможно, желания, свои мечты, свои хотелки свои какие-то знания, может, вы сверху углубитесь до ночи и заснете за столом, возможно, у вас есть дети, и вы также заснёте с ними. То есть вот здесь какой-то момент какофонии, который, в принципе, тяжеловато будет сохранять некий баланс, тяжеловато именно под дьяволом, там туз мечей и пятерка чаш. То есть здесь либо вы осознаете, что контролировать все невозможно, либо у вас просто как бы этот контроль особо не получится, но неделя неплохая, очень даже здесь теплая, здоровская, полна некоторой информации, возможно, вы о ком-то узнаете. Может, с детьми будете, как, как, с чужими тоже, может, такое проигрываться, с племянниками, с племяшками, с внучатками. Здесь вот именно какой-то теплый теплый момент, теплая какофония, но не все вы можете просто контролировать. Давайте совет в этом плане: король Пентаклей. Соответственно, король мечей, семерка мечей интересно восьмерка пентаклей да дорогие мои здесь здесь придется придется да вы будете знать как оно делать но при этом будете внедрять какие-то новшества в какую-то ситуацию дабы дабы как бы ее либо разрулить либо сделать ее как бы это вот то же самое когда вам доверили какого то подростка вы не знаете что с ними сделать Дорогие мои, вот здесь вот все тоже какое-то такое ощущение того же самого. Здесь он кому-то доверит, а вы не знаете, что с этим делать. Ладно, даже если не в этом, то как в совете здесь обеспечить тем, чем вы знаете, но привносить в это какое-то знание свое. Если вы там, допустим, художник, да, допустим, привносите какое-то знание, но и при этом какую-то свою творческую жилу. То есть даже если вы обучаетесь у кого-то что-то, спросите учителя по вашему там вдохновению, вы видите именно так, а почему невозможно сделать какой-то так. То есть здесь привносить какие-то модернизации, я бы сказала, семерка мечей немножко из-за этого. Какие-то новеллы, возможно, также в свою повседневность. То есть, если у вас ничего такого нового, у вас рутина, и вам это все знакомо, и вы такая впечатлительная личность, у вас там детки, либо у вас хороший дом, либо кто-то ждет дома, и также очень сильно любите хавать информацию. Дорогие мои, если это для вас нормально, то привносите в свою жизнь некую кафонию и радость, при этом которую... Ну, что-то новенькое. Я бы сказал, привнесите что-то новенькое в вашего обучения, либо в ваше занятие, либо в род деятельности. Здесь тогда вот в таком контексте проигрывается больше семерочка и дурак. Но здесь именно что вам скажут, вы сделаете, конечно. Но здесь надо что-то привнести, чтобы вышло все прямо чеки-поки. Какой-то какой творческий момент. Это то же самое, когда договориться с ребенком, но при этом надо договориться, а не наорвать. Дорогие мои, здесь какая-то такая вот... Но если у вас, правда, все рутина, добавьте изюминку в вашу работу, в ваше начало вашего рабочего дня, либо в какую-то профессию, добавьте изюминку. В картину, которую вы пишете, рутина, либо что вы делаете, добавьте что-нибудь такое вкусненькое. Это как-то будет, будет чувствоваться какая то некая свежесть от этого всего. Я так понимаю. Да, и за этим последует некоторое желание про просто вот ошеломляющее вдохновение сделать все на свете. Причем разумное желание. Другие мои, хорошая неделя В принципе, каких-то новинок Не знаю, может в чем-нибудь новом Не знаю, выйти на работу Тоже новинка Тоже новинка Вот Это вот то же самое Когда вот надо не орать А договориться И тогда на самом деле все будет очень сильно И прям Вкусненько надо как-то вот все обхитрить. Это вот это, с умным договорились, о начале, а от обмани. На какой-то книге написано, помню, Михаил Литвак, психолог такой. Вот, а там такая сказано. У меня вышло, ладно, давайте, у меня вышло, что тут умеренность, верховная жрица. Вам виднее говорю вам, Тот умеренно сверховно жить, жрица, жрица семерку пентаклей. Я, я умываю руки. Вы знаете лучше меня, окей? Окей. Все, я врал сразу, да? Я поняла. Я, я молчу, я молчу, ничего. Поэтому вариант, может говорить не буду. Ладненько, все, давайте. Давайте дальше. Здравствуйте, кто выбрал у нас красный вариант? Красненький вариантик. Вкусненький вариантик. Тепленький, приятненький. домик, ромашки. Гляделка на ядерку с 22 по 28 июня. Четверка чаш. Ротер Пентакли. Четверка мечей. Неудивительно, когда такое чудо-четверка обычно у нас и влезает. Когда все спокойно и все и мирно, мирно, мирно над головой вылезает четверка мечей обычно. Но еще должен быть солнцем, там у мире был было вообще карта Так ладно, Десятка жезлов, маг. Знаете, ну, ну здесь особо так говорить-то ничего Обычно, я бы сказала, больше будни. Не нравится нам то, что мы делаем, но мы делаем, отдыхаем, стараемся, это выбивает нас из сил, но мы стараемся. вот здесь вот какой-то такой, мы стараемся, мы делаем, мы отдыхаем все всему свое время. Вот здесь вот я бы сказала больше всему свое время. Здесь интерпретация карт очень сильно волнительна. то есть ну как как волна, то хорошо, то плохо, то хорошо, то плохо, а то тяжело, то легко, то тяжело, то легко. Здесь какой то такая гокофония. Если у кого обычные будни, сразу говорю, обычные будни, и также они будут присутствовать в таком же ритме, в таком же темпе, к которому вы привыкли. Но здесь у некоторых людей просто какой-то напряженка просто будет. Либо они к напряженке просто привыкли. Так, четверка чаша а рыцарь Пентакли. Мне вот это смущает четверка мечей. Ну, либо нам не нравится, что мы делаем, но мы делаем. Либо чё? Лепчо, давайте, давайте смотреть. А, смерть у нас и десятка чаш. А, тип не хочу -хи. А, не хочу, не буду, не буду. А хочу отдыхать. А, отдыхать мои. Все, мои птенцы, да вы отдыхать захотели. Вы уже, вы уже, надоело вам. Ой, дорогие мои, здесь такой момент. Надоело мне все, хочу отдыхать. Я морально отдыхаю, попиваю кофе. Здесь могут выходить, дорогие мои, здесь даже вы можете. Либо, ну, я думаю, что больше, как вы, выходить курить, даже если не хочется покурить, а просто хочется отдохнуть. И вот здесь, вот какой-то такой момент: я хочу больше отдыхать. Вот какая-то ленность, такая тяжеловесность, такая больше. Какой-то спокойствие. Возможно, ваши какие-то действия приведут к большим спокойствиям, либо к большим выходным, да? Возможно, к большим выходным какие-то здесь некоторых у людей будут. Но здесь, здесь какая-то есть напряженка. Но от того, что вот как будто как приелось больше, напряженка именно от того, что приелось. Но не во всем и не для всех это будет трудом. Кто-то здесь от семьи немножко устанет, кто-то от своего начальника, кто-то от тяжелой работы здесь устанет от того, что от рутины, от рутины жизни, будь то работа, семья, учеба, все что угодно, но здесь именно устали от того, что так рутинно вот это все развивается. Вот в чем смысл этого варианта, но я просто подумала, что-то что мне не вяжется, именно четверка чаш, десятка чаш, а потом у нас десятка жел семерка пентаклей, я что-то вообще не поняла, не вкурила сначала, я думала, как будто выходные, а здесь больше хочется, да, на самом деле хочется отдохнуть, хочется, кто-то, кстати, намеренно будет отдыхать, намеренно, дабы что-то сделать позже. Мак, шестерка пентаклей, и потом приду десятки жезлов, четверка мечей. Здесь как будто рабочие будни, выходные, рабочие будни, выходные. Но это как будто все в одну неделю, как-то странненько. Ну, ладненько. Поэтому, а может, у кого-то сутки через трое, через два. А что, собственно, собственно и нет. Поэтому здесь какая-то такая леность, хочу отдыхать. Кстати, люди будут в Неистощенными. Вот что чтобы вот даже по десятке жертв, она тут одна, не особо подкреплена какими-то источающими картами. Здесь могут люди просто вот, просто вот за ночь за день устать, а потом набираться сил. Но я бы сказала, что здесь как будто... Я не думаю, что вы специально будете творить себе отдых, но здесь как будто люди будут силами но при этом хотеть больше отдыха. Они будут напрягаться, да, здесь люди будут в каких-то своих стезях будут напрягаться, кто в работе, кто в детях, кто в семье и тому подобное. Но здесь как будто полный спектр сил, оно останется на неделе. То есть здесь, здесь могут просто тупо разыгрывать некоторую драму в каких-то моментах. Тупо мне тяжело на самом деле, я просто сильно, мне просто все задрало. И вот здесь, я бы сказала, немножко вот такой такой находчивый вариант. У вас силы-то будут на все. Но вы просто будете не хотеть что либо делать. Ну, по четверке чаши, вот тут вот с десяткой жезлов. Это два момента. Остальные карты, они более бодрые, они более, да, статичные, но они бодрые, полны энергии и при этом энергетики, поэтому я ей сказала, кто-то здесь, ну будет лапшу гонять и начальнику говорить, я устала, на самом деле-то она не устала, она просто задолбалась все это делать, вот и все. И я поэтому я такой какие хитрые-то у меня тут люди. Я устала, все, я пошла отдыхать. На самом деле там вообще что-нибудь то делать, что-нибудь самое интересное и даже пуще прежнего и не касается вообще их работы либо их деятельности. Здесь интересный какой-такой то такой вариант. Здесь не мифическая усталость по десятке жилов, но десятка жилов она одна. Здесь, возможно, будет напряженка именно от какого-то человека, может по поводу труда и тому подобного, может не знаю, может он как-то сильно, а вы будете в ус не дуть, да? как-то сильно навяз, на вас как-то надавит, а вам как-то будет, ну и бог с тобой. Главное, чтобы YouTube эту хрень не забанил, а так все отлично. А так все отлично. Поэтому, дорогие мои, в принципе, неделя классная, неделя статичная, интересная. Вы можете очень много всего сделать, кстати. Возможно, под конец выходных, то есть прям бодры, веселые, нежные и тому подобное. Но я не вижу, чтобы вы устали. Вам просто будет как-то вот все надоедать, что-либо делать. Поэтому, дорогие мои, ну вот какой-то такой момент у вас на недельке ожидается. Ну, интересно, приятный, кстати, один из вариантов, да, последние два прям очень сильно приятных. Возможно, внеплановые отдыхи тоже могут такие проигрываться. Поэтому, в принципе, здесь полны все энергии будут, просто вот как-то надоедать все будет делать, именно надоедать. Возможно, от людей, либо от мнения, либо от начальника, либо от подчиненных, тоже здесь может проигрываться. Поэтому, дорогие мои, ну вот здесь, короче, как-то так, интересная неделька. Поэтому, дорогие мои, спасибо вам за лайки. А, комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и всего вам самого наилучшего. Пока-пока!